А мати Божия, помощница и защитница рода людского, молю тебя, спасительница наша, и болишь на тебя уповаю, и в горе призываю тебя. Будь милослива и помоги рабе Божьей имя, пожалей и избавь от хворей, бед и горя, прими мольбы мои слезные, успокой и обрадуй нас, любящих твоего безначального, сына и Бога нашего. Аминь. А мати Божия.